Всем привет! С вами ультрамодный блогер филиппенд Возможно, это видео вам напомнит beauty блог или что мой сумочник и чем в сумочке. Возможно, вы даже подумаете, что я являюсь фанатом Игоря Синяка, но косметика среди парней пока не водит, поэтому сейчас мы поговорим о вещах, и я не о твоей бывшей. <свесква> Я считаю, что одеваться модно должен каждый, иначе как еще украсить нашу серую жизнь Мы любим красивую архитектуру, красивую природу, красивых людей, так что же нам мешает выглядеть подобающе Сегодня я расскажу вам, что я нашел у местного секонд-хенде, и поверьте, это жирный улов Ну а в конце я посчитаю стоимость вещей и сколько я смог на этом сэкономить Будет интересно, поехали! Жирный улов. Глава первая Вы, наверное, сейчас думаете, что меня выгнали из дома, потому что я блогер И поэтому я вынужден одеваться в местном секонд -хенде. Но нет, сейчас я вам расскажу, почему я вступил на этот зашкварный путь Не буду говорить секонд это какое-то устаревшее название Давайте решим просто сток и все. Я заметил, что в Санкт-Петербурге вещи в стоке стоят как новые. Это очень странно. Тогда мне показалось, что в Питере все кайфуют от того, что эту вещь кто-то носил. О, эту рубашку кто-то носил, как клево плачу двое больше. партнерке пришло. Но это не так, я разгадал эту тайну и спешу вам об этом рассказать. Короче, дело в том, что вещи в стоке чаще всего завозят из Гейропы. А в Гейропе все педанты, поэтому там вещи у них как новые. Но дело даже не в этом. Дело в том, что меня бесит Зара, бесит Тенчентен, которого, кстати, по-прежнему нету в моем городе. В стоке можно найти те вещи, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Берешь футболку в заре, на следующий день считаешь людей с такой же прогробой Нью-Йоркер. Я вообще молчу. В галерее очень сложно найти туалет. Тут написано идти прямо. И вот опять вижу указатель, но и непонятно, не куда идти. Извините, вы не знаете, где туалет? А, прямо и налево. А, спасибо. Так, прямо налево. В принципе, все верно. И чтобы вам это доказать, сейчас я покажу, что я откопал в местном стоке. Фишка стока в том, что каждый раз эффект неожиданности. Это как в лотерею играть. Еще месяц назад я заходил в магазин Кельвин Klein в Санкт-Петербурге. И самая дешевая вещь там начиналась с Как вам. Четыре за трусы А недавно я зашел в сток, сунул руку Выловил оттуда винтажную куртку Кельвин Кляйн всего за тысячу рублей Сейчас я покажу Тысяча рублей, тысяча рублей, тысяча рублей Она очень клевая, она винтажная Такую вообще сейчас нигде не найдешь, кроме, ну, соков, естественно Это Кельвин Кляйн и за тысячу рублей клей, клей Клей, клей, клей, клей Можно найти только носки, наверное А тут целая куртка, куртка Едем дальше Раньше я думал, что одеваться в подобных местах Фу, капец, говно, зашквар Вот это трешер Вот это кедванс Ммм, за шквар Но это было до тех пор, пока я не нашел идеальные джинсы своей мечты Levi's 501 Такой расцветки, которые я вам сейчас покажу на экране Там будет показано Конечно же, они опять обошлись в 10 раз дешевле, чем стоят в магазине. Все 501-е модели, вливаясь, в основном стоят 8000, естественно, я эти джинсы взял за 1000 рублей. Мне очень нравится их фасон, или как это называется. Они, они невероятные, они, они кайфовые, они атмосферные, я не знаю... Я не читал столько книг, чтобы подобрать столько терминов. Ну, короче, вы поняли, что можно выглядеть стильно, при этом не переплачивать. Еще фишка стока в том, что там очень часто попадаются новые вещи. И их даже очень часто можно перепутать с ношенными, потому что в гейропе все педанты и там вещи как новые. Я не сказал бы, что качество вещей, которые я приобрел в стоке, сильно отличается от магазинов. Ну, как бы, возможно, они новые. Мне, мне сложно определить, вот рубашка. Вот я там купил рубашку. Вот как мне определить, что ее кто-то носил? Никаких пятен Тайт. Вообще ничего нету Даже денег в кармане, к сожалению, нету Вот ноль следов того, что ее кто-то носил Поэтому для меня она новая Но если вы все еще сомневаетесь Тогда мы идем кува. То сейчас я прикину, сколько стоит каждая вещь И стока в самом магазине И сделаю вывод, сколько же я смог сэкономить А это я очень, короче, много сэкономил Вчера сидел в инете, копался И искал, сколько стоит каждая моя шмотка И вот, короче, вот специально для вас Сейчас вы увидите, да когда свет, замигает из окна. Глаза панельных домов, дым. Как во сне никому не говори, я покажу тебе район перерой дочка. Как идет тебе папинный лимфоз. Мамин, плащ 17. Здесь мало, идем со мной, ты поймешь, что на самом деле тащит. У! Короче, вещей я приобрел. Штук 8, 9, 10. Потратил я на них 6 тысяч. А если бы я их покупал новые, то я бы потратил на них 42 тысячи. 6000 и 42 тысячи ну думаю вы поняли и думаю на этом пора заканчивать рекламировать секонд-хэнд ссылка не будет в описании это был пранк вон гурам стоит там соболи фонзо выполнены а то такими темпами вы разберете весь шмот и в итоге я буду носить с братом донашивать так что не одевайте в секонд это полный зашквар это сделаю я и Короче, если вы будете покупать паленый шмот, то вы будете спонсировать детскую эксплуатацию в Китае. Там дети хотят кушать, а вместо этого они типа сидят и шьют ваши трэшеры дебильные. Так что лучше купите в секонде. Во-первых, эту вещь уже проносили пять лет, и еще лет 10 вы сможете проносить. Так что успехов. Если вы еще хотите видео на тематику, что я откопал в секонд Пишите в комментарии, если вы поставите лайк, то я пойму, что вам понравилось это видео. Но самое главное, напишите в комментарии, пишите говно видео, не говно видео. Типа, пишите, я тоже одеваюсь в И вся семья одевается в сакерхайди. Пишите. Потому что, когда я смотрю в комментарии, там нету ничего, у меня пропадает стимул снимать видео. Вы же не хотите, чтобы я перестал снимать видео. Кого вы будете смотреть? Ивангай? Ивангай больше не снимает. Мамикса? Мамикс тоже больше не снимает. Я... Ваш Mamics". шанс. Я будущее ваших детей голосуйте за меня всем пока нажимайте бубенчики адиос пленное говно зашквар second hand четко В натуре не second hand сток сток звучит лучше